Значит, Другие я а, сейчас хочу вам показать, а, как эта система будет работать. А, посмотрите, я буду комментировать как бы сама, потому что вы просто не услышите. Так. Вот посмотрите, каждому человеку, видите, квадратики зажигаются. Каждому, у каждого человека стоят везде э, сканеры, ридеры. И каждый человек считывается этим ридером, проходя. Как я вам сказала, что в метро через 10 метров. Мартирий, ты меня сбил. Видите, вход идет. Идентификационный номер. Сразу при входе идет считывание. Во сколько человек зашел. Сразу идут все номера, у кого есть, а практически все же сейчас ходят с картами. Ну, у кого-то карты вот. Пожалуйста, зона такая-то, неактивная, верхняя, зона такая-то, 12-я, неактивная. Красная зона, где начинается вот внизу, активная, вот идет активация. Снимается камера, соединяется с, со считывателем. Вот появляются идентификационные номера, личные коды, как у нас, да. Вот идет охранник в синем. видите, здесь прямо написано «охрана». А, как они, а куда вы это взяли? Как Нет, круто. Вот, вот видите, камера приближается. Вот идет девушка. Она вот э, рассматривает одежду. И сразу здесь по ней дается персональный ID номер. Это наш личный код. И все ее показатели идут на экране. А где какую камеру послать можно? А ее по карточке определили, да, которые у нее в груди. Вот, Там, пожалуйста, нормально. люди выбирают тому. Тоже сразу. Идентификационные коды. Вот э, на, нацелено на, на одного, сразу дается персональные данные, все. опять вся информация. Дальше идет э, о нем. Какие покупки, где, внизу видите, какие покупки, где, когда делал. Э, последние его действия. Вся информация сразу появляется на экране. Это по карточке делается, да, которая в кармане есть? Это карточка, это чип, это уже можно по карточке делать. Да, вот щ, щ, идет считывание. Просто, видите, штрих-код, пожалуйста. Опять вся информация о том, что человек делал. А, где он был, какие покупки делал, сразу вся информация высвечивается. Все собирается. Это вот наш единый реестр, который они сейчас приняли а, в Госдуме. Потому что все будет в одном котле. Все, сразу, вся информация будет получаться. Видите, у, у каких-то людей не высвечивается. Значит, человек пришел или без карточки, или еще не принял эту карточку. А, значит, вот Я человек не могу, да? очки, выбирает. Я не сгораю. очки выбирает, посмотрите, сразу выскакивает его медицинская карта, а, обследование глаза, и, значит, там сказано о том, что через 10 лет у него будет такое-то зрение, через 20 лет у него будет такое-то зрение. То есть уже даже прогноз дается медицинский. Вот опять вход, где люди входят, регистрация идет всех, когда, во сколько вошел, и регистрация, кто выходит. Если карточка с собой, да. Ну, а паспорт российский тоже ты можешь показать? Паспорт российский, он считывается, при, когда накладываешь. А электронная карта уже будет. Вот, пожалуйста, люди покупают еду. Сразу здесь высвечивается о том, что какое состояние здоровья, что можно есть. Какую...